Друзья, всем привет! Очередное видео на канале, и я бы хотел поговорить о том, исцеляют ли техники энергодыхания, лечат ли эти практики, например, какие-то болезни. Давайте так, я честно скажу, не занимаюсь лечением. То есть, я не имею медицинского образования, я не целитель. И могу предоставить практики, которые вы можете, например, проходить, но у вас должно быть уже все хорошо с физическим состоянием здоровья. То есть для того, чтобы хорошенько себя прокачать через энергодыхание, да, у меня на YouTube-канале достаточно мощные техники, многие даже 5 минут не выдерживают, у вас уже должен быть запас физического здоровья. Да. То есть очень много людей пишут в комментариях о том, что могу ли я вылечить какую-то болячку. Да, друзья, сразу вам скажу, это возможно, то есть при помощи техник энергодыхания косвенно возможно это сделать, потому что там все-таки запускается процесс очищения тела, процесс высвобождения эмоциональных каких-то конфликтов да, прошлого. И, конечно же, очень многие люди болеют из-за того, что просто в психике есть конфликт, и этот конфликт нерешенный. Человек делает практику, конфликт решается, и тело выздоравливает. Да, но я никогда не говорю об этом прямо. То есть, косвенно, да. Но для того, чтобы э, практиковать энергодыхание, у вас все должно быть хорошо с кровеносной системой, хорошо должно быть с сердечно-сосудистой системой, хорошо должно быть с психикой, никаких отклонений психических, вы не должны употреблять какие-то антидепрессанты химические, да? Э, вот этого всего не должно быть, э, если вы хотите качественно практиковать энергодыхание. Потому что все-таки это глубокая работа с психикой. И если вы хотите уже поправить свое здоровье так основательно, то займитесь техниками дыхания по бутейко, например. Да, то есть изучите вот этот метод и это более щадящий метод, потому что энергодыхание это все-таки экстремальные практики. они организм саботирует на выброс гормонов стресса сначала, потом уже организм замещает это гормонами радости. И получается, что человек, если в сильном стрессе, да, в болевом состоянии, да, или в болезненном, или в тяжелом психологическом состоянии, начинает дышать эти техники дыхания, да, то получается, что он еще больше вызывает обострение данного состояния. Поэтому я рекомендую начать с пранаям из йоги да, или изучить методы бутей, каких их в интернете очень много, можете поискать у других авторов, они очень хорошо преподают, рассказывают про данный метод, и потом уже заходить на энергодыхание. То есть те продукты, которые я выкладываю, они для людей, у которых закрыт уровень нормы то есть они находятся в нормальном состоянии, у этих людей закрыты более-менее базовые потребности, так же, как и потребности в достатке, у них эти потребности закрыты, и тогда вы уже можете брать эти практики и усиливать себя через энергодыхание. То есть есть два типа людей, да, два вида аудитории. Первый вид аудитории, у которой какие-то проблемы, серьезные проблемы там, со здоровьем, с психикой, им нужны одни практики. Их нужно вытаскивать, их нужно лечить, их нужно исцелять. Я, скорее всего, работаю и анонсирую техники для второго типа аудитории, у которых нет проблем, у которых закрыты базовые потребности, и они хотят больше, они хотят сверхсостояний. Они хотят уже, например, совершать нетелесные путешествия. Да? То есть, первый тип аудитории, у которых болит зуб, его надо лечить. Да? А у второго типа аудитории ничего не болит, зубы все целые абсолютно, ничего не надо лечить. И эти люди заинтересованы... в чем-то, что еще можно в этом мире, чему можно научиться в какие-то состояния погрузиться, взять еще какой-то дополнительный ресурс, сделать апгрейд системы, да, и техники энергодыхания как раз-таки для людей второго типа, второй аудитории. Поэтому я не лечу, я не вытаскиваю из каких-то жестких проблемных ситуаций. Я не врач, не целитель, да, я просто изобрел метод, э, скомпоновал его из других разных техник дыхания, и этот метод очень хорошо работает, очень хорошо зашел для тех людей, которых как раз таки уже есть база, базе знаний, которые попробовали себя в йоге, в цигун, э, которые э, подышали там холотропное дыхание, реберфинг. Да, вот эта вот целевая аудитория, которая в теме. И вот им как раз-таки зайдут эти техники энергодыхания. Конечно же, если вы новичок, я рекомендую начать с... Моей записанной специально для новичков практики энергодыхания онлайн называется. Вот здесь будет подсказка, можете с нее начать, и это прям вход в мир энергодыхания. Там все просто, я рассказываю размеренно, спокойно, доходчиво, и в общем, вы разберетесь. Хотя есть в этих практиках и то, что вас лечит, исцеляет, потому что, например, проблемы-то начинаются с чего? С того, что у вас идет нестыковка психологического состояния, да, и реальности, у вас какой-то психологический конфликт, да, или конфликт с человеком, или внутренний конфликт, да, который вы не можете выразить, вы не можете этот конфликт решить, да, вы не можете с ним справиться, и это откладывается в теле и меняет структуру тела, эндокринную систему, да, меняет мышление, да, в психосоматике это называется какие-то темы, да, которые человек должен отработать, пройти. Избавляясь от какой-то темы, да, ты исцеляешься. И 80% болезни – это психосоматика. Да, дыхательные техники, энергодыхание, в частности, как раз-таки решают психосоматические проблемы. Естественно, это по-любому, потому что запускаются такие механизмы в подсознании, которые вы не можете запустить в сознании, например. Да, если у вас какая-то травма глубокая, да, то ваша психика закрывает эту травму дабы не трогать ее и все что негативное чаще всего вытесняется в бессознательное чтобы нам оно не мешало в нашем сознательном в сознательной жизни но когда ты начинаешь погружаться в измененное состояние через техники энергодыхания, то у тебя открываются как раз-таки те области и высвобождаются те эмоции, которые ты подавлял и вытеснялись это в подсознание. При разблокировке вот этих вот состояний у тебя энергия освобождается, негативное состояние трансформируются в чистую энергию, получается ты на уровне психики и на уровне тела уже исцеляешься. А еще раз подчеркну, техники энергодыхания больше подходят для людей, у которых закрыты базовые потребности. И у вас должно быть достаточное количество жизненной силы, чтобы вытягивать уже техники начального уровня. То есть, чтобы взять огромную силу, у вас должна быть сила. То есть, если силы нет, и вы в минусе, то вы не сможете взять огромную силу. То есть, вы не сможете выйти на какой-то мощный уровень. Поэтому делайте все постепенно, рекомендую изучить метод бутейка, рекомендую заняться пранаямами из йоги. Это такой плавный, последовательный путь в освоении техник дыхания. Да? То есть в течение года, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, там вы поправите свое здоровье. А уже потом можно переходить на техники энергодыхания. Вот, это я еще говорю про те, которые у меня в Ютубе, да, то есть которые на моем канале. А, есть еще базовые курсы, базовый курс 2.0, который я сейчас уже разрабатываю, он в разработке скоро появится. Там вообще такие техники, что это прям серьезный, серьезный уровень. Кто у меня брал базу? Первую часть, самую первую Можете написать в комментариях, подтвердить, что это очень мощно Поэтому, друзья, у меня все Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Жмите колокольчик И увидимся в следующих видео Пока